Всем привет! Если радиатор на холодной трубе отопления, то как поднять температуру в холодной комнате? До монтажа старый радиатор был подключен на холодный стояк обратки. Что же делать, как поднять теплоотдачу батареи? Выход один – искать горячий стояк подачи, в этой комнате либо в соседней. Если на том стояке уже стоит один радиатор, то подключиться к нему можно дополнительно. Получится параллельное подключение двух радиаторов к одному горячему стояку подачи. А на холодный стояк-обратки нужно поставить перемычку для общей циркуляции всей системы отопления. Главный нюанс. Более горячий стояк – это чаще всего движение воды снизу вверх. А в радиатор необходимо заливать горячий теплоноситель вверх. А при стандартной обычной схеме получается вниз. Какую же нестандартную схему нужно применить? Методика монтажа. Вешаем два радиатора по лазерному уровню на одну горизонталь. Далее пробиваем два отверстия в стене, соединяем два радиатора горизонтальными трубами, нижний горячий стоят от пола соединяем с верхней горизонтальной трубой, а нижнюю трубу между радиаторами с верхним стояком к верхним соседям. В другой комнате ставим перемычку, байпас между горизонтальными подводками к радиатору. Получается, верхний розлив в оба радиатора, сцепка двух радиаторов к одному стояку. При закрытых кранах на батареях вся циркуляция по стояку идет через байпас. Выглядит эта схема как раздвоение труб стояка подачи между горизонтальными подводками.